Всем привет! С вами Афанасий Фиван и это восьмой выпуск и серия обучающих уроков «Основа ММА». В данном выпуске я дам несколько советов по работе на мешке для начинающих бойцов. Начинать отработку по мешку лучше с прямых ударов, так как они технически более легкие. При ударе рука расслаблена, напрягая кулак, лечь в конечной фазе удара. При ударах следим за тем, чтобы мешок не раскачивался. Удары наносим как бы вовнутрь мешка на 5-10 см. Для отработки точности ударов на мешке выбираем точку и все удары стараемся наносить в цель. Вне зависимости от вида удара, не забываем правильно формировать кисть. Мой вам совет. Не спешите отрабатывать технику на мешке, так как мешок это силовой тренажер, предназначен для развития силы и специальной выносливости. Для новичков отрабатывать технику на мешке можно 5 раундов по 2 минуты, а для более подготовленных спортсменов 5 раундов по 5 минут. На сегодня все. С вами был Афанасий Иван и канал FightRage. Тренируйтесь с нами и подписывайтесь на наш канал.